Привет, меня зовут Нес. Продолжаем тему о энергетических вампирах. Сегодня хочу представить вашему вниманию несколько способов защиты от энергетических вампиров. Итак, первый способ, самый простой и одновременно самый сложный, это не поддаваться на провокации энергетического вампира. Если вы вступаете с ним в дебаты, значит вы принимаете его правила игры и автоматически начинаете сливать на него свою энергию. Перво-наперво вам нужно не вестись на его провокации, уходить при возможности от ответа. Еще один способ, это каким-либо образом вести его в ступор. Он начинает на воскрешать, а вы ему предлагаете, к примеру, конфетку. Также можно между вами поставить какую-либо живую преграду, желательно, чтобы это было растение, а не человек. Ну, Можно стул, если нет какого-то другого варианта. Следующий способ, это мудрый. Подходит в том случае, если энергетический вампир действует на расстоянии, например, при телефонном разговоре, или просто вы не можете отделаться от мысли о этом человеке. Итак, первое мудро называется «вложение кольца». Желательно мудро повторять не менее трех раз в день, хотя бы по пять минут, для того, чтобы эффект был сильнее. Итак, вложение кольца. Берем одну руку, складываем большой указательный палец и вкладываем это кольцо в ладонь, Другой. Теперь кольцо складываем на другой руке, вкладывая его в колечко, которое у нас уже образовалось вот так, и в центр ладошки. Остальные пальчики свободно складываем. Когда вы выполняете это движение, у тех, кто занимается духовным развитием, ощущает свою энергетику, можно почувствовать, как сразу ваше поле начинает уплотняться. И таким образом привязки, которые были, они пережимаются, если вы хорошо раскачаны, то при этом движение они могут даже оборваться. Желательно повторять, вот вы сели один раз вложение кольца, второй раз, третий раз. Ну, не так быстро, хотя бы дайте две минуты. Вот, и таким образом эти привязки отвалятся. Кстати, по поводу привязок, можете посмотреть молитву к Архангелу Михаилу, ссылку я оставлю здесь. Итак, следующее мудра это щит шамбалы. Как же это мудро выполняется? Берем ладонь, ставим ее вот таким вот образом перед э, солнечным сплетением. Вторая рука, сжимаем кулак, этот пальчик здесь наверху и делаем такое движение. Если вы владеете визуализацией, либо ощущаете свою энергетику, то вы почувствуете, как пойдет на вас сверху поток энергии, и впереди, вокруг по периметру вас, выстроится. Э, Обод плотной энергии. То есть это не ваша энергия уплотнится, эта энергия придет извне, и она постарается вас защитить. Опять-таки мудро повторяем несколько раз в день, для того, чтобы вам нужно наработать этот опыт, тогда это будет работать быстро. По некоторым источникам я читала, для достижения эффекта нужно просидеть вот там в позиции 40 минут. Ребята, если вы занимаетесь практиками, то 40 минут вам не нужно. Я ее складываю и сразу передо мной я начинаю ощущать, как формируется эта вся энергетика. То есть все в ваших руках. Следующий способ подойдет для тех, кто хорошо владеет визуализацией. Итак, если на вас уже кинули привязки, вы ощущаете, что с вас сливает энергию. Представляем в той ситуации, в которой это происходило, что вокруг вас есть определенный кокон. Вот, и вы из этого кокона начинаете выходить вот представляете прям как ваша чистая энергия она выходит из этого кокона и удаляется далеко что получается привязки остаются в том времени в том пространстве где это все происходило и вас это больше не касается следующий способ который можно применить это сжигание фантома что такое фантом скажу вкратце хочу посвятить этому отдельное видео достаточно обширная тема фантом это отображение вас в определенном времени и пространстве. Итак, есть ситуация, в которой на вас совершена атака энергетического вампира. Вы ее хорошо помните, вас будоражит, вы чувствуете недомогание при воспоминании этих ситуаций. Что мы делаем? Вы представили себя, ощутили все эти, все эти неприятные ощущения, После этого вы представляете, как вы мысленно разъединяетесь с этой ситуацией. Вы видите, как маленькие нити тянутся от вас к фантому в той ситуации. И вы эти нити берете, можете ножницы представить, взять их обрезать. Хотите, возьмите, ножом рассеките, хотите, пережгите хотите, превратите эти связи в пепел. На что у вас хватит визуализации и фантазии. Дальше этот фантом... Берем и представляем его в пламени. Ну, желательно в каком-нибудь благодатном пламени. Вот, он просто будет уничтожен. Что это вам даст? Во-первых, вы оборвете все привязки, которые были к той ситуации, и вы освободите часть своей кармы. И следующий способ подойдет для людей, которые работают с визуализацией. Также подойдет для людей, которые только начинают с ней работать. Техника достаточно проста. Представляем вокруг себя некий пузырь, желательно, чтобы он был непроницаем для негатива извне. Это все программируется, вы проговариваете про себя, что должен, должна эта оболочка нести, какую функцию она будет выполнять. Вы это проговариваете, придумываете, какими качествами она будет обладать. Главное, чтобы вы через нее видели. Это раз. Второе. Облицовывайте эту сферу зеркалами, Главное, зеркала должны выходить наружу, они не должны смотреть на вас. Это важно. Запомните, с зеркалами очень аккуратно работаем, потому что есть свои нюансы. Сфера должна быть прозрачная, зазеркаленная, свободная для движения. И вам обязательно нужно кидать туда так называемые единицы внимания. Единицы внимания ⁇ это когда вы на что-то обращаете свое внимание, тем самым вы наполняете это своей энергией. То есть либо мы это делаем сознанием, либо мы сознательно берем энергию из какой-либо чакры вот, и наполняем этот купол вокруг себя энергией. Чем больше энергии вы вольете, тем лучше эта защита будет работать. На этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. И до скорых встреч. Пока-пока!